Всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Не забываем про подписочку. Не, давай по-другому. Давай, короче, эту подписку вообще внесем куда-нибудь дальше. Что типа привет, и сразу просить подписку такой себе. Всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Вот. Сегодня мы будем готовить очень крутую закуску. Приготовление элементарное, на самом деле. Видосик сегодня будет коротенький. Вот. Ингредиентов нам, в принципе, понадобится по минимуму. Но поверьте, если вы это сделаете, ваши гости будут просто в восторге от этой закуски. Для этого нам потребуется пару помидорок, чесночок, булочка черного хлеба. Можно любой хлеб, который вам больше нравится, в принципе. Какой-нибудь творожный сыр, ну, он был просто по акции. И бекон. Вот. Ну, а сейчас мы начнем приступать. Начнем с подготовки хлеба. Для начала отпилякаем у него корку, потому что она... Ну, сильно будет твердая, поэтому она нам не понадобится. Поэтому нафиг корпус. Ну, и здесь берем, как обычный бутики, да, нарезаем хлеб. Вот раз. Два. Три. Ну, короче, так вот всю булочку. Нарезаем ее. Э, все. Теперь... У нас получились такие вот тосты, режем их теперь пополам Хоп. и еще раз пополам, ну грубо говоря, чтобы получились такие вот порционные маленькие бутики. Все, хлеб мы подготовили, убираем его, убираем, я говорю его, вот так вот, берем чесночок, чесночок. Нам надо его очистить. Я думаю, головки чеснока нам будет достаточно. Чистим чесночок. Теперь берем наш творожный сырок, вываливаем его в чашечку и выдавливаем туда наш чесночок. Кстати, ребята, я же думаю, вы помните, помните, помните, в инстаграме я уже выкладывал пост об этой закуске. Я сказал, что как мы наберем 80 подписчиков на YouTube-канале, я сразу же запишу рецепт. Вот мы их набрали. Кстати, если кто не подписан на мой инстаграм, ссылочка будет в описании, там я часто выкладываю посты со всякими штуками, которые мы готовим, ну и в принципе там появляется разная информация по поводу готовки и в принципе всего остального, поэтому переходим по ссылочке и подписываемся. В самом деле я экспериментировал с этой закуской, в изначальном рецепте было так, что чеснок нарезался просто пластиночками и выкладывался просто на хлебушек. Но, если честно, мне не очень понравилось, потому что потом при дальнейшей термической обработке весь аромат, весь вот остринка чеснока, она терялась. А потом я попробовал, шить, попробовал сделать именно вот таким образом с творожным сырком и выдавить туда весь чесночок и получилось намного приятнее поэтому я вам уже показываю вариант, скажем так, проверенный и с небольшим апгрейдом так, теперь хорошенько перемешаем наш сыр с чесночком ну и пока мы сейчас будем заниматься дальнейшими подготовлениями как раз чесночок разойдется у нас по сыру Так, теперь займемся помидоркой. Режем пополам. Удаляем вот эту вот сердцевинку. Удаляем игры сердцевинку. Теперь еще раз пополам. И на такие вот как типа полу колечки. Так, ну что, все ингредиенты у нас подготовлены. Теперь собираем наши бутики. Берем хлебушек, берем наш творожный сырок с чесночком, накладываем на хлебушек, оп, кладем сюда дольку помидорки и теперь заматываем сейчас это все в бекончик. Вот так мощненько, оп, хоп, хоп, хоп замотали все выкладываем теперь на противень и так немножко нудновато собираем все наши бутики Так, ну что, наши мега бутики уже собраны. Духовочка уже разогревается на максималочке. И сейчас небольшой такой лайфхачик. Лайфхачик. Звучит прикольно. Короче, берем копченую паврику и посыпаем просто сверху наши бутики. Лайфхачик прозвучало не очень, мне до сих пор неприятно. Ребят, ну что, наши бутики готовы. Будем пробовать их. Очень вкусно, очень сочно, чесночненько, нежный-нежный прям вот этот творожный сыр. Классный рецептик, делается очень быстро. Буквально они у нас в духовке там простояли минуток 15 примерно. Ну, там в зависимости от духовки, просто у нас есть и нижний и верхний жар. И поэтому довольно-таки быстро приготовились. А вы уже смотрите сами по приготовлению, как бекончик начинает. Вот, знаете, так немножко поджариваться. Все, в принципе, можно доставать. Там ничего сырого нет. Все уже, в принципе, готово. Единственное, нужно дать вот эту корочку, и чтобы немножко жирок с бекона начал подтаивать. Вот. А по поводу того, что я вас просил, писать в комментариях ваши предложения по приготовлению рецептов разных. Сейчас поступило предложение по поводу чебуреков. Мне, в принципе, интересно приготовить этот рецепт. Как оно вам? И я просто видел в комментариях, что было много плюсов, когда я предложил эту тематику. Но когда вроде бы все, согласились, как-то мало очень предложений. Ну, прям очень мало. Хотелось бы побольше, чтобы было из чего выбирать. Вот, поэтому, да, мы приготовим обязательно чебуреки. Они будут на канале, обязательно. Но, ребят, давайте еще комментарии поднакидайте, ваших вариантов всяких блюд разных, и мы уже выберем самые интересные. Обязательно, ребят, подписочка, колокольчик, естественно, лайкосик. Ну и оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, они помогают развиваться нашему каналу. Мы стараемся для вас. Ну и до новых встреч!